Итак, снова всем привет, с вами снова я, Скайза Кит. Сегодня мы будем проходить выживание, ну, ой, прохождение карты э, Побег из тюрьмы, часть третья. Так, как мы помним, мы появились, ну, сюда бежали. Что... То есть, это так и должно было произойти. Меня рванули. Прости, я ничем вам помочь не могу. Я сам еле выбрался. Я еле жив. Вообще остался жив. Вот это самое главное, что я остался жив. Меня все таки взяли, припили. Кинули в какую-то темницу, уроды. Где я тебя хочу? А ну, там, короче, сто процентов ничего нет. Здесь тоже. Так, библиотека, ⁇ -мо, -мо. ⁇ Что у нас подается? Ничего не подается, да? Ну хорошо. Оно сейчас не и Эй, библиотекарь, ко мне. Да, ну, библиотека. Так. Нам сюда надо идти. Бедные пацаны, выходим, выходим. А, нет, что же вот так там взял. Вс, валим. Валим, давайте валим. Я серьезно, ребят, валим. Валим, валим, вс. Я сказал валим. Вы тоже валите. Мы должны все вместе спасаться. Как брат за брата. Что за... Да нет. Нет. Спасите. Ах. Я вот так вот. Я спасся. Поймали. В который раз поймали. Ай ты говнюк, вернись. Ах, мне кажется, я, типа, типа, вот теперь я понял, для чего надо было фухвакую факаю. Нас всех затопит. Так, пацаны, я спустился не могу. Так что уж простите. Так, получается, мы должны были сгореть в лаве. Я так понял. Давайте тогда напишем команду. Ой. Ru... In... А, нет. Сейчас погодите. Так, мои друзья, мы продолжаем. Мы. Как я понял, должны сейчас. Джика, помереть. Типа несчастный случай, мы попались. Ха -ха. Мы появились в этом же месте, да? Если так-то серьезно, то куда надо было бежать? буду умней. Какой я умнее. Какой я умней. По-обычному ступил. Куда надо было Так. Так, так, так. Так, простите. Если буду поумнее. я все-таки сбегу отсюда. Это, конечно, интересненько. Ох, как забавненько-то. Фух. Что-то что произошло. Я постружу. Нет, ничего не произошло там ничего не встал Фу. нет там что-то открылось я, я знаю это там все таки что-то открылось там сто процентов что-то открылось Только я хочу узнать, что. Понятно, хм. ну мы сейчас это увидим. В общем-то как я как я понял, эта дверь открылась. Mm -hmm. mm -hmm. Что -то надо только делать-то? Так что здесь делать-то? Что надо делать? Объясните мне, пишите, что надо делать. Так, понятно. нас не хватает чуть-чуть совсем чуть-чуть не хватает. Ладно, я еще могу. Такем. Все, теперь можно идти, я думаю. Лаги, лаги, лаги, А как я их обожаю в переносном значении. А из-за чего они, кстати, сейчас произошли? Я не знаю. Да почему? Что такое? Хм. то есть нам каким-то фигом надо было избежать. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, хотя нет, мы все-таки сейчас бежим. сломаем, там все разрушим как эти. Или землю вверх построим, наверное, так и сделаем. Да ты надоела, что такое? все давай ко мне. И молиться мое. Вот и вс ⁇ можно идти теперь в конец. Ага. Угу. Значит, так, да? Ну, короче, возьми, просто это разгрошивай и сбежим. Вот и все, воля на волю. Там они сами приходят, ходят. Так, мы уже на пути к выходу. Ах, какой там... Какой леша меня ударил? Увидели меня, какой-то леший ударил. Она, типа, забор бьется. Что, типа, выходить нельзя. Хм. Все. Вот и все. На волю. Понятно, кто у меня пулял. На волю, е, мы на воле. фу -ху. Так и всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Скайзи Кит. Всем удачи и всем пока!